Добрый день! Не буду говорить очень много, но просто сейчас разберем стратегию продвижения Кашап Систем на ступени премиум. Я бы сказала, что это самое такое вкусное, самое интересное, самое, э, которое приносит достаточно хороший доход. И все-таки, как же на ступени премиум со входом 1000 долларов из 2760 долларов получить 18000. Что собой представляет здесь этот ранний удар? Давайте разберем. Вы регистрируетесь по реферальной ссылке, покупаете место и становитесь в очередь. На ступени премиум. Стоимость одного места 1000 долларов. После этого вы регистрируете под себя, по своей реферальной ссылке, второе и третье место. При этом вы тоже оплачиваете второе и третье место стоимостью 1000 долларов. Далее, получаете реферальные на второе и третье место, это 200 долларов. Затраты вы на данной ступени при покупке трех мест составили 3000 долларов. Кроме этого, вам расскажу, как вернуть в 7 40 долларов. Итого, ваши затраты составили 2760 долларов. Ну а теперь самое вкусное, самое интересное. Что же вы получаете при этом? За выполнение квалификации, так как у вас есть два приглашенных, вы получаете 6000 долларов. Прибыль за закрытие своих очередей, которые не квалифицированы, вы получаете 2 умножить на 4 000, получается 80 тысяч долларов. Ревбэк стоимостью 1000 долларов. Прибыль за закрытие первого уровня за два места составляет 2000 долларов. Прибыль за закрытие уровня второго уровня 500 умножить на 2000 долларов. Итого считаем. Шесть тысяч, восемь тысяч, тысяча, две тысячи тысяча составляет 18 тысяч. Скажите, все-таки интересно? Вы сами можете строить данную очередь. Вы даже можете закрывать очереди в течение двух-трех недель. Все зависит от вас, от вашей активности. Так стоит ли вам работать над дядем? Стоит ли вам работать на начальника? Будьте сами себе начальником. Сами зарабатывайте на себя. Сами стройте свой бизнес. И самое интересное, проект работает с 2012 года. Подумайте об этом. Принимайте решения. Приходите в команду. С вами была Галина Латко.